Одноклубники всех приветствуем. На отправке у нас мотобуксировщик «Железная собака» шириной гусеницы 500 и длиной базы 1450. Бух здесь представлен в стандартной комплектации с мощностью двигателя 15 лошадиных сил. А марка двигателя Ланчин. А на буксе установлена двухапорная трансмиссия вариатора. Наша обновленная трансмиссия у нас на цельной подмоторной плите. Подмоторка с трансмиссией объединены на одну площадку. Бук здесь на катковой подвеске. Звездочка импортная, усиленная, сальниковая, уже в базе. Звездочки установлены 11 на 26. На руль выведена кнопка 2 в одном глушение двигателя и включение-выключение фары. Но здесь газ с алюминиевым курком, который можно... На случай чего, да загнуть, кому не хватит выжима. Хотя он выжимается полностью, что на коромыслие хода уже не остается. То есть это полный газ, хватит более чем. Главное шлем не забудьте одеть. Данный буксировщик уезжает в Ленинградскую область. По трассе М8 Новая Ладога-Мурманское шоссе мы отправляем своими силами. У нас есть хорошие друзья-товарищи которые за небольшую плату доставляют до тех населенных пунктов, куда не едет транспортная компания. По доставке обращайтесь в личное сообщение группы, ну а мы приступаем к загрузке. Всем спасибо за просмотр, пока!